Если я буду заниматься ерундой и думать о всяких зарплатах, я не успею сделать свое важное и меня засыпать землей. А зачем я здесь? Зачем я тебе? С получением знаний в сердце происходит необратимое изменения. Гаснет искра. А без нее к цели не дойти. У тебя она есть. Мальца позывной. Как записывать? Зуга. Хм, Боже, искра? А за окнами сыпучая. Снохваляющая пурга. скид не видно. Знать бы к случаю, что на такое сга. Нашего героя, Божью Искру, на протяжении всего фильма сопровождают эффекты, связанные с искрами и светом. После перехода, когда сга держит путь, в какой-то момент солнце искрит и гаснет, как тот фонарь. Когда Сга и Свой идут от Саныча, им освещают дорогу еле теплящийся свет ламп на придорожных столбах. Но когда они проходят дальше столба, то лампы на столбе и и перегорают. Я вообще ничего не вижу. Как только Сга и Свой спустились на подвал, Сга изъявляет намерение, связанное со светом. Тут же загораются факелы. В сцене, когда Архал объясняет Сге, что войны не будет, а будет борьба за мир, но такая, что камня на камне не останется, парнишке стало страшновато. И лампочки перегорели. Да еще и молния сверкнула. Представи, мимо спрашивают. Работаете? А они мне сурово так. Работают рабы, мы трудимся. Во чигары пошли грамотные. А я? А ты отлеживайся, пока нарбачишься еще. Во чигары грамотные пошли, да? Когда Архал и Звездочет пошли ловить карасей, оставив сгу дома, во время игры в силы, после некоего хода, красные фигурки мигнули кратковременной вспышкой. Расположение мигнувших фигур Совпадает с расположением звезд созвездия Дева. И именно здесь, в этом месте, на доске, Дмитрий Зодчи спрятал знак зодиака Дева. В колесе зодиака я неправильно указал Деву. Дева здесь. Когда Божья Искра играется с весами в плену у врага, появляется луч света из пылесоса. После того, как Сга напугался и отпрянул от пылесоса, свет в нем погас. И в этой сцене, в конце, открытие портала для перехода на следующий уровень сопровождается яркой вспышкой, которая ослепляет нашу божью искру. Изга, как зомби, проходит через портал. Но не стоит переживать за Божью искру, потому что далее нам показывают, что он идет живой и невредимый, вместе с Архалом познавать замысел. Я не понимаю, почему не рассказать все это людям? Пусть все знают, как устроен. А никто не поверит. Более того, рассказывая правду,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 И понял, скучно одному, пойду искать друзей. Они все знают, но молчат, светят всем, стараются. Хотите жить, гасите огонек. Держится до подхода основных сил. И ты держись. И загрустил малыш тогда. Неужто сиди, Вот так и буду я всегда сидеть во тьме один. А теперь держитесь покрепче. Если стоите, то сядьте. Дабы не упасть на месте. Ибо далее я озвучу самую безумную версию от распаковщика. Это то, о чем я подумал? Я же не знаю, о чем ты подумал. Итак, Сга и Дозорный, это один и тот же персонаж, но в разное время. То есть Дозорный, наблюдает вообще за собой в прошлом. Вон светлячки. Так кто же такие светлячки? Светлячки... Это сга и свой. Все все даст сама. Чай пить будем, Шиповниковый. Илья Зар тоже светлячок, который ждет прихода основных сил и знает замысел, но молчит. Все так близко.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 И более того, скажу, что Дмитрий Зочи тоже ассоциирует себя со светлячком, который знает, но молчит. И нет на свете никого, кому бы нужен свет. И больше в мире ничего светящегося нет. Вон светлячки, они все знают, но молчат. Все во вовсю, стараются, держатся до подхода основных сил. Ну нет, все это не по мне, я так не проживу. Кто хочет, пусть дрожит на дне, я дальше поплыву. Не грусти, даже если кажется, что происходящее ужасное невыносимо, все пройдет. Вдруг он ясно разглядел, и вдруг увидел он Не звезды возле облаков, а вал, где бушевал Таких же самых светлячков веселый карнавал. Зима не вечная, льды растают, реки восполнятся, На последнее время оставляют самых сильных. Тех, кто способен вынести все, что задумано, жди и будь готов. И каждый солнышком сиял, и каждый был в пути, светил и другу напевал, свети, свети, свети. свети Создатель всего фильма Дмитрий Зочи рассказывает нам про путь, пройденный им самим просматривая при этом книгу собственной жизни в обратном порядке с конца к началу. Сга это и есть Дмитрий Зодчи. Вон светлячки, они все знают, но молчат. Светят во все, стараются, держатся до подхода основных сил. И вдруг он слышит. Дорогой, подальше от двери. И уберите свой огонь, пожалуйста, скорее. Да ты двиньтесь вы назад. Я это вам кричу. Не то еще вообразят, что это я свечу. А зачем я здесь? Зачем я тебе? Получением знаний в сердце происходит необратимые изменения. Гаснет искра. А без нее к цели не дойти. У тебя она есть.